Вообще, мне лично, вот сколько я живу, никто никогда никакой работы не предлагал. Как это люди могут жить так, что им кто-то предлагает работу? Так интересно. Я всегда работу искал сам. Всегда работаю искасал. Всегда бизнес делал сам. Как это люди умудряются находить? А после этого они себя называют не эзотериками. А им по две работы, по три предлагают. Вот это да. Мне никогда такого не было. Я сам брал. Шел к генерал генералу, говорил, дайте мне работу. там, И мне давали ученица первой ступени а так сам не предлагал никогда никто как так